Пластиковые детали с каждым годом все настойчивее проникают в конструкцию узлов автомобилей. Легкий, недорогой в производстве, достаточно технологичный элемент двигателя – клапанная крышка. Имеет и обратную сторону свойств – относительно хрупкий и недешевый для покупателя в качестве запасной части. Снимая форсунки, мастер неловким движением повредил клапанную крышку, в которой осталась сквозная трещина. Теперь пары масла будут проникать через нее. Чтобы избежать такое развития событий, смотрите далее, как выполнить качественный ремонт клапанной крышки. Температура верхней части двигателя достигает 100 градусов, поэтому для ремонта этого повреждения клеи не применяем. Они попросту разрушаются и теряют адгезию. В подобных случаях необходимо сваривать материалы специальным присадочным прутком, при этом нет универсальной присадки. Для каждого вида пластика идет своя. Например, при производстве автомобильных бамперов чаще применяют полипропилен. Определиться с выбором присадки на клапанной крышке не помогает маркировка на детали. pa 66 говорит о том, что это полиамид. gf 40 уточняет о присутствии волокон стекла с целью добавить механическую прочность. Выбрать материал можно на профильном сайте о сварке автомобильных пластиковых деталей. Ссылку оставлю в описании. В поисковой строке сайта укажите маркировку PA66 и вам будет предложен вариант необходимого расходника. Ниже описание и видеоролики об особенностях его применения. Перед началом работ необходимо сделать тест на адгезию для подтверждения идентичности материалов. Подготавливаю канавку для укладки расходного материала и начинаю сварочные работы. Локально разогреваю ремонтируемую поверхность, а затем фьюлин обратно поступательными движениями. И когда поверхности будут готовы, укладываю пруток в образовавшуюся канавку. Поскольку большого давления под клапанной крышкой нет, достаточно всего одного качественного провара вдоль шва, и можно устанавливать детали. Несложная работа позволила обойтись без покупки новой детали. Значит, сэкономить немалую сумму, а главное, незамедлительно установить клапанную крышку и передать автомобиль владельцу. Возможности технологии и материала филен-полимер действительно очень широкие. Огромное количество пластиковых деталей нас окружает в быту. Специалисты кузовного участка узнают, как из разрушенных половинок двух бамперов собрать один или восполнить утраченный фрагмент, при этом прочность и эластичность восстановленного соединения не будет уступать заводской. Мотористов приглашаю посмотреть следующее видео для понимания, как надежно восстановить поврежденный пластиковый бачок радиатора.